Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Сегодня хотелось бы поговорить о топ правил инвестирования. Ну, если хотите, назовите от Ворона Бафта. Ну, топ правил успешного инвестора. Да? Я много в последнее время рассказываю про эволюцию инвестиционных стратегий. Я пишу про это посты в Фейсбуке кто еще не знаком, давайте я там вкратце за одну минуту расскажу про то, про основные концепции эволюции. То есть первая концепция эволюции была трейдинг. То есть люди, которые торговали по техническому анализу, смотрели объемы, смотрели уровни цен, да, то есть в определенный промежуток времени в конце девятнадцатого, начале двадцатого века, получается, получили некое конкретное преимущество и начали зарабатывать на рынке гораздо больше, чем остальные, потому что они начали определять некие паттерны. А вторая история, соответственно, в 20-х годах это была история с стоимостным инвестированием Бенджамина Грэма, да, то есть, когда люди сказали, когда человек Бенджамин Грэм сказал, что, ребят, не важно, сколько, когда и по какой цене вы покупаете акцию, важно, какой бизнес вы покупаете, то есть что нужно смотреть. После этого появилась, показала свою состоятельность, очень многие начали ее придерживаться. В 80-х годах заявилась концепция портфельной теории, то есть теория, портфельной теории управления портфелем инвестиционным портфелем, то есть распределение активов в различные классы, различные инструменты в определенной пропорции и так называемый всесезонный портфель. Я говорю о том, что в начале двадцатого века в нулевых годах, более активно уже получается с 2010-2014 годов, зарождается новая концепция, и у нее еще нет названия, ее мало еще кто признает, мало кто ее видит. Я называю это концепция интеллектуального инвестирования, где я говорю о том, что наступает пора на самом деле активного управления, но активного управления не в понимании, не в понимании трейдинга, а в понимании того, что вам нужно осуществлять интеллектуальное инвестирование. То есть вам не нужно, нужно не просто диверсифицировать вложения, не просто там покупать всего и по чуть-чуть и регулярно этого придерживаться. А для того, чтобы быть конкурентным, для того, чтобы обыграть большинство толпы, почему я говорю, что это зарождается? Потому что набралась критическая масса. То есть число людей, которые инвестируют сразу во все через индексное инвестирование посредством сокращения издержек, они, соответственно, таких людей становится более 50%. Да, и я, в частности, говорю, наверное, больше про Америку, чем про другие страны. Но, тем не менее, и теряются конкурентные преимущества. То есть если у вас толпа, абсолютное большинство начинает поступать таким образом, следуя определенным правилам концепции, то эта концепция работать перестает. Она не то, что перестает работать совсем, да, то есть она теряет свои конкурентные преимущества. И, по, и поэтому именно получается, что а, появляется что-то новое с новыми ключевыми моментами, да, чего до этого не было. И вот таковым я же называю интеллектуальным инвестированием, которое на самом деле а, не отрицает ни одну ничего из того лучшего, что было до предыдущих двух концепций технического анализа, стоимостного инвестирования и распределения активов, но нужно интеллектуально подходить к вопросу выбора инструментов, которые вы инвестируете. Вот такое небольшое вступление, теперь давайте по сути, да, то есть, что же это за правило, на что стоит обращать внимание, и здесь, наверное, все равно мы возвращаемся к концепции стоимостного инвестирования, и вот почему. То есть, Интеллектуальное инвестирование, оно будет связано тем, почему оно вообще в принципе будет иметь место. Потому что последние 50-60 лет мировая экономика жила в эпоху постоянно снижающихся процентных ставок. Процентные ставки непосредственно падали, а все росло и если вы придерживаетесь опять же концепции портфельного инвестирования, да, купи недвижимость, купи золото, купи сырьевые активы, купи акции, купи, купи облигации. В условиях, когда у тебя постоянно стоимость денег снижается, без разницы, что ты купишь, у тебя вырастет все. Да, это даже в пустыне, в которой там постоянная жара, Прошедший дождь, ну, это соизмеримо опущенным процентным ставкам, да, то есть процентные ставки были ноль. Вырос кредит, критический вырос кредит, кредит, мировой кредит в мировой финансовой системе достиг там суммы практически в 250 триллионов долларов. И, соответственно, что это? Это в любом случае должно, то есть кто-то за это должен ответить, кто-то за все за это должен заплатить. Я не думаю, что власть, придержащие люди заплатят, да, заплатят опять-таки большинство, Но делать деньги в таких условиях станет трудно, и здесь важным является момент, что вы покупаете, да, то есть ты инвестирование. То есть опять на первую полосу в интеллектуальном инвестировании выходит очень простой и очень доступный момент. И правила инвестирования, которые можно, в принципе, вынести в заголовик. И, ребята, всегда важна цена и ценность. Вы всегда должны понимать, что вы покупаете, сколько вам за этот актив нужно заплатить и какой ценностью этот актив обладает. То, что происходит сейчас, да, то есть люди покупают там немецкие облигации, французские облигации, да, они платят за это цену. И они за эту цену платят, то есть они покупают эти облигации с отрицательной доходностью они все равно ее покупают. Почему они это делают? Да потому что им деваться некуда, потому что они имеют доступ к халявным деньгам, да, а что-то делать надо. И в этом случае они покупают, то есть они платят цену а ценность отрицательная, то есть она не создает, данная бумага, данная облигация не создает для вас капитал. Поэтому очень важно будет смотреть на то а цена, которую нужно заплатить за актив и ценность, которая этот актив обладает, что в последнее время в принципе люди перестали делать. Да? То есть люди покупают там индексное инвестирование, индексные бумаги. Много аргументов, есть доводов, я не хочу сейчас спорить, но очень важный момент цены и ценности. Второе, покупайте то. И акции тех компаний, то есть, как говорит Уоррен Баффетт, бизнес которых вам понятен, да, то есть бизнес-модель, которую вы понимаете. И причины может быть несколько, да. Первое, это если вы работаете, да, по-моему, в IT-сфере, да, не покупайте бумаги банковского сектора, потому что вы все равно, в принципе, не сможете оценить, насколько, ну, то есть правильно оценить компанию, сделать правильную покупку. То есть, если вы работаете в IT, то покупайте компании, связанные с IT-отраслью, по крайней мере, это вы покупаете. Если вы все-таки осуществляете покупку, осуществляете покупку акций тех компаний и предприятий, продукты и услуги, которых вам нравятся, ну, в качестве примера здесь очень близко. То есть тот же Уоррен Баффет является ключевым акционером Макдональдса. Я пока что акции компании Макдональдса не купил, но очень серьезно после последних выходных начал на них смотреть. Я объясню почему. То есть мы были просто в кинотеатре, кинотеатры рядом находятся с этими с фудкортами и получилось так, что я ждал жену с детьми, когда они закончатся кинотеатр. И оказалось, что это я был напротив экрана Макдональдса, да, и там получается очередь 20 человек и вот этот вот экранчик да, выдачи товаров. То есть там просто, ну, как отщелкивание. И я же понимаю, что каждый заказ, каждый заказ, да, это, это определенная маржа и минимум процентов 30-50. Да, с каждого гамбургера, с каждой Кока-Колы, с каждого проданного э, пачечки этого, как я вам соуса, да, там за 6-8 рублей, себестоимость которого копейки. То есть я понимаю, что акционер Макдональдса, да, он вот так вот просто постоянно щелк, щелк, щелк, щелк, да, он покупает какую-то тысячную, миллионную долю процента с каждого этого гамбургера, но он имеет эту добавленную стоимость. Не сказать ли, что это круто? Флайт радар тот же самый, да, очень интересное приложение. Всегда интересно наблюдать, что за самолет, откуда и куда летит. Посмотрите ради интереса, друзья. Откройте флайт радар и посмотрите, какое количество самолетов постоянно в воздухе. Да. И что это за самолеты? На самом деле два мировых гиганта, да, Boeing и Airbus. И они все равно будут, они все равно будут летать, они все равно будут строить. То есть бизнес, по крайней мере, мне понятен. Люди меньше летать от, ну, не станут, да, то есть чтобы там ни говорили, производительность будет расти и экономика циклична. То есть долгосрочно это тоже будет интересно. То есть, еще раз, как говорит Баффет, да, покупайте бизнес компаний, которых вы понимаете и продукции и услуги, которых вам нравится То есть это тоже очень важно. Опять же, когда вы можете составить список того, что вам нравится и посмотреть на финансовые коэффициенты, на фундаментальные показатели. то есть Ничего нового на самом деле я, наверное, не сказал. Да? то есть Я сказал о двух ключевых правилах инвестирования, чтобы быть успешным инвестором. А, третий а, очень важный элемент – это история, связанная с долгосрочностью. Просто забудьте про стремление получить быстрый результат. Любое желание, любое стремление по-быстрому что-то урвать и по-быстрому что-то заработать. Обычно хотят заработать много, хотят заработать много гарантированно, а, находятся в поиске чаша священного граваля или какой-то торговой системы, которая всегда будет работать, используют заемный капитал. Ни к чему хорошему стремление заработать быстро, много, без риска не заканчивается. То есть всегда бывает обратный эффект. Терпение, терпение, еще раз терпение. Да? То есть если вы купили компанию за дешево, который обладает высокой ценностью, которая делает классную крутую продукцию, долгосрочно вы все равно, как капиталист, заработаете. У меня на этом все. Если понравилось видео, если понравились эти данные концепции, которые простые на самом деле, то ставим лайк, подписываемся на канал, щелкаем на колокольчик, чтобы получить уведомления о новых видео. У меня же на этом все. До свидания и удачи.